В рамках Всероссийского фестиваля науки в Московском государственном университете состоялся смотр-конкурс «Москвич. Дорога в будущее». Студенты трех крупных российских вузов представили свое видение будущего марки «Москвич» и автомобилей, и символики бренда, и автомобильной культуры в целом. Интересно, что источником вдохновения для большинства проектов стал «Москвич-412». У меня вот было несколько вариантов с круглыми фарами и вот такие ромовидные. Они, по идее, должны меняться, потому что я тут предусмотрел ну, экран, экранная панель, на, на которой можно программировать, например, даже фары. То есть заказчик может придумать свой вариант фары, вообще любой. В данном случае 412 превратился в кроссовер, хотя буквально на соседнем эскизе на основе той же модели придумали эффектный фастбэк. В своем силевом решении я хотел передать... Пластический ключ-образ оригинального 412-го «Москвича» с его боковой линией и характерными хвостиками. Впрочем, создание новых внешних форм автомобиля – не единственная и не самая сложная часть дизайнерской работы. Хейтить могут э -э, любую машину. Всегда найдут люди, которым она не нравится. А есть объективные вещи. Когда ты стукаешься головой об барку двери, то она не очень удобная. Дизайн внешний, вот, экстерьерный, он может быть очень разным, и там есть вкусы. А вот что касается интерьера, то там наша попа и спина говорит за нас, поэтому там все объективно. Кроме того, студенты показали собственную версию нового логотипа марки. Традиционная эмблема, изображающая зубец кремлевской стены, превратилась в стилизованную литеру М. Для современной культуры фигуративность не очень свойственна, а свойственно скорее нонфигуративная коммуникация, то есть выражение абстрактной информации. Разумеется, не факт, что эти проекты получат развитие. Куда важнее, что ребята искренне увлечены своей будущей профессией. В одиннадцатом классе одним осенним утром я просто проснулся, и в голове возникло три слова «хочу делать кузова». Это не может быть немножко странно, но именно так и получилось. В тот же день я нашел Срогановскую академию, и я понял, куда я буду поступать. Хочется верить, что проект «Москвич. Дорога в будущее» станет родоначальником серии подобных мероприятий. На перспективу это полезно не только студентам, но и самой российской автоиндустрии, начинающей жизнь сначала.